голова болит я а. А. кто это там Юшкин а, а. я фрумикс а ты, а, Олег. ты мне... ну, понятно слышите, я слышите, не слышите... мне <свят> я упал в <свят> кому Зомби. я был в больнице я упал в кому. И дальше я не знаю, что произошло. Да, так, ты себе, ты себе спущай, огромный... Допробный... Там генерал. генерал? О... Да, настоящий... Конечно, есть проблемка. Он? А тебя как зовут? Меня Олег, я сказал, Давай, Ты, меня очень ты умеешь, надеюсь, паркурить? Давай. А? Меня не это точно а! давай. <п> давай. Давай, давай. Что, Беги, бежим, бежим я быстрей. Надеюсь, хочу, не могу бежать. Быстрей, я их защищу. Нелки, еще аккуратно, чтобы они тебя не укусили. Давай, давай, давай. Там вон магазин, вон он. Давай. Слышь? А -а -а. Давай, быстрей в магазин. Потом к генералу подойдем, спросим, что тут делать. Быстрей, быстрей. А -а -а -а. Помогай. А -а -а. О, у тебя появилось Так, <свист> тут еда <свист> Еда, еда, еда Я не ел очень давно Слушай, я вот помню, наш город был Такой красивый, красивый город Был прекрасный город, а сейчас что с ним стало? <свист> месяц провалялись а? У меня <свист> тоже такое. <свист> <свист> меня чуть не да. укусили будь. Я читал то, что зомби очень Агрессивные и тупые, между прочим ну, чуть не, ай, надо покушать. Так. так. Утро. А, надо... Подожди, стой, мы не всю еду забрали. Да. Я Забирай еду. А, -а, -а, а, тут еще один зомби появился. Как они сюда попадают? На. На. Получай. Это же зомби, они. Из. Так. Отрывайся, сундук. Мне спину, потому... Давай лутай все. Да. Мне кажется, я все залутал. Я кое-что нашел. Смотри. Смотри, кучу кое-что нашел. Так что? На. что какая-то одежда. Так, о -о -о -о -о -о. Что да в М -м -м, может быть тут военные до да, нас были не зря же тут мертвые да, по сути, да. книга, так у меня да, еще да? есть ключ книга еда, еда сырая, перезарядим ладно. оружие все я перезарядил пошли Подожди, <кх> я выходим по-тихому через крышу. Зацепляйся. Давай, в -микс. Олег, в пошли. Пока тихо. тихо. Тихо. Нам нельзя стрелять. Давай подойдем. Ой. Извините, генерал. Алло. А генерал. Вдруг из него выпадет что-нибудь. Давай его убьем. Тут выживать сильнейший. Ладно, но у меня есть ключ. Я, Я открыл машину. Прекрасно. Так, заводись. Бензин бензин? Ой, заводись. Тут чуть-чуть мы сможем доехать. Давай. Слушай, еще Поехали. Давай быстрее ключ поставил. Садись. О, все шикарно. Поехали. Ну, я, конечно, не водитель, но. А тебе сейчас сколько? Мне не 16. Mm. Но я сдавал на права. А мне 15. Нам дом. надо найти дом. Да, какое-нибудь безопасное здание. Что мы можем прикадить? Дождь начался, это плохо. Да. Зомби. А! Не люблю дождей. Так, тут закрыт. Вот дома. Я чуть не врезался, я не могу. Ай! Нет. Чёрт. Ай, вылази. Да. Водитель, конечно. Сзади! Аккуратно. Вытащим. Кнопка. Свет. А, тут еще много. Мы валим отсюда, мы валим. Не зря нам выдали оружие там было. Я Стой! Вилки. Помогай что? лучше! Да, черт, черт, черт, черт, черт. Алло. Да, я На крыше. Боже, я думал, ты умер. Да нет, что произошла? <реклама> я ничего понять не мог. Ладно, приходи, ты где? На, на Пускай сидеть я защу. <реклама> Давайте, перезаряжайся. Эти места Елки-палки. Все, неужели? А, все, я перезарядил. <реклама> так, я пока тут. Разведываю все. Кажется бесли. шахты. Такс. Тут Ой. твои вещи. Да, подбери их. Черт. Я, я подобрал. Я пока пытаюсь убежать. Я, я пока подниму машину, попробую. А ничего не вижу. А, -а -ай. Меня сейчас... А, меня убьют сейчас. Я просто куда не пойду. Не эти зомби. Не заразиться. Не Где мой автомат? Ай, оки, нет, нет, нет, нет. Ну нет. Забеги. Давай. Их Вы не получите меня. Нет. Их очень Их слишком много. много. Я подниму машину. Давай, давай. Ой. Вот дорогу, Ты где? Я, я, не вижу. я только нашел дорогу, куда, куда. Глаза. Давай, меня, давай. Меня Ставься. Спасали. Поехали. Я, я, я, только вижу дорогу, куда мы приехали. Не надо бежать. Они меня могут убить. Слушай, предлагаю сейчас заканчиваться в каком-то доме. Вот я вижу. Надо... Тебя. Давай в этом доме, в этом доме. Подожди. Не, надо разобраться с парочкой мертвых. Где ты? Я спрятался в доме. Мне надо вытащить ключ. И На безопасность. Я тут -а. Ай! Фух, бедный Илья. Ой-ой-ой, бедная Я зацепился. Где? Так, я, я пока приеду. более дом для нас. Ай, я могу сейчас убить. Открой двери! Быстрее заходи, Меня заходи. зажали. Открой! Заходи, заходи! Не могу. Я с ними разберусь. Фух. А, давай, Заходим. Давай. Не могу. О, закрывай двери. Фух. Так, закрывай, так твои вещи надо отдать. Погоди. Тут возможно... На. Тут, возможно... надо Везде ли тут, нету ли тут зомби. О, тут спальные мешки кто-то тут а. спал. Хорошо. Вон одни зомби, да, ключа, нам тоже надо будет компания. поспать, Сейчас. да, Варпу, на, ноги. так, фу, так, мне нужно... так да. вот автомат, вот бита, еду поделим нам вот так вот, Ох. вот тебе зарядные, мне хватит сколько у меня, вот тебе у тебя было, вот у тебя было вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот и все. все. Остальное все мое. Остальное... Все, Остальное все мое. Теперь так, вот так перекладываем еда у меня. Так, нам надо выехать от этого города. Здесь опасно. -давай тут еще до дня. А, а то... Да. -то очень. Давай, надо outtabury. подняться. Только, знаешь, Надо забаррикадироваться. Сундук. Так. Давай я тащу. Так, ты тащи туда, ветра, я пойду Нет, не там. наверх. Иди сюда. Быстрей. Быстрей, быстрей. Фух. Сварим, да. Кажись, Пусть притухшая. там будет стоять, чтоб они... Кажись, чтобы они к нам не пролезли. Да. Но Почему? они... So, Перезарядили... Перезарядим оружие. А... У меня какие-то патроны. Все, я перезарядил. Нам надо будет поспать. А Давай. Так, с... я, пойду, ляга, я тоже.